Газогенератор S300ACS5. Проведем тест работоспособности. Подаем питание на устройство. Проходим тест контроля фазы. Запускаем электронный блок управления. И даем максимальное значение по давлению. Максимальное значение по давлению 0,6 атмосферы. Давление в газогенераторе отображается на аналоговом манометре. Давление стабилизировано, и теперь газогенератор будет поддерживать установленное значение по давлению в автоматическом режиме. Подключим газовую горелку, и теперь можно зажечь пламя. Газогенератор будет в автоматическом режиме поддерживать установленное максимальное значение по давлению. При необходимости давление, внутреннее давление газа можно изменить до того уровня, который необходим. Сейчас я, к примеру, поставлю половину от максимального. Вы можете увидеть падение давления. Горелка при этом работает. Давление упало до 0,3 атмосферы. И опять же, электронный блок управления в автоматическом режиме поддерживает это давление. Для данного типа горелки этого давления недостаточно, поэтому я установлю опять максимальное значение. Вот, вы можете наблюдать по манометру, давление опять же достигло максимального значения и автоматически поддерживается на установленном уровне. Итак, газогенератор прекрасно работает. Теперь он будет передан своему новому владельцу.